Всем привет, с вами Макс Репьев И сегодня у меня в руках оказалась самая популярная тачка в Дубае И я сегодня хочу рассказать вам, почему она вообще является самым популярной, Рассказать про нее вообще То есть, насколько эта машина комфортна Насколько она комфортна для Дубая Но перед этим нужно ее помыть, потому что она черная, некрасивая Вчера пошел дождь И мыть, значит, мы ее будем вот такой вот портальной мойки То есть, там вот эти вот щетки крутятся Автоматически заезжаешь, там тует, в общем, намывает и так далее Все это делается Это, кстати, один из ответов, почему вообще... Патрол является самой популярной машиной в Эмиратах. До сих пор вот эти тачки производят новыми. И делают это именно для Дубая. Супер сафари. Один из минусов машины вот сразу уже у нас образовался. То есть я не знаю, как здесь выключить парктроники. То есть она будет пищать. Но ну, а мы, тем не менее, будем ехать. Нас зацепили за одно колесо. Мы едем, значит, в нейтрали. И вот такая вот история здесь происходит. Вот результат сразу после. Но если так вот присмотреться, то, конечно, машину все равно зацарапывает. И она не промывает диски. Короче, тачка чистая. И мы переместились с вами в центр. Здесь вот такие вот потрясающие здания. Бурж-Халифа и, значит, вот уже намытый патрол вот такой стоит. И почему он вообще является самой популярной машиной? На самом деле здесь нет четкого ответа. Просто когда-то в свое время компания Nissan очень хорошо зашла на рынок Эмиратов. И зашла она с патрулями. Ребята их покупали, то есть там первого, второго, какие-то там поколения они, значит, брали, лазили здесь по своим барханам. И просто по привычке покупали следующие. И так, значит, они дошли вот до вот этого вот аппарата и также его по привычке покупают. При этом он хуже по проходимости, чем предыдущий, поэтому предыдущие до сих пор производят новыми специально для этого рынка. Но эти ребята покупают его просто потому, что это патрул, потому что он надежный, потому что к нему привыкли. С точки зрения внешки он, ну, такой. Честно говоря, мне вот, ну, может быть, там на 3,7 из 5 вот как бы он тянет. Причем они выпустили новый патрол, то есть как-то его обновили. Он выглядит плюс-минус так же. Но ребята вот их покупают, покупают, покупают. Причем вообще, в принципе, по дизайну есть тачки, конечно, лучше. Но эти вот, значит, используются здесь до сих пор. Причем их здесь... Так много, что вы даже представить не можете, насколько их много. Например, наверное, как классики в Сочи, там, семерки, вот этого всего. То есть здесь только патрулей. Вот, например, еще один стоит, вон там еще один стоит. И если даже сравнивать просто количество крузаков и количество патрулей, то патрулей здесь будет сильно больше. Но при этом тачка очень простая. Она супер топорная. Вот у нас машина 19 -го года. Я так и не понял, как здесь подключать CarPlay. При этом здесь очень много индикаторов, которые я вообще не знаю, зачем их выводили. Вот, например, зарядка аккумуляторов. То есть эта машина как бы типа, ну, около верхнего сегмента в Ниссане, да, такой типа премиум внедорожник. Для чего мне вот эта вот история? Типа контролировать там, сколько зарядки идет на аккумулятор. Так же самое вот здесь. Индикатор это либо давление масла, либо все-таки температуру масла. Даже в жигулях это сделано просто контрольной лампочкой, но здесь это выведено прям вот отдельным индикатором. То есть если это температура масла, то тут как бы возникает вопрос, это не турбомотор, это просто обычный V-образный. Он не греет масло. Но здесь вот знаешь, зачем ты это сделал. Ну и плюс по интерьеру, то есть огромное количество вот кнопок, которые не очень понятно за что отвечают. То есть я не скажу, что это удобно. То есть есть машины, где это сделано сильно комфортнее и сильно лучше. По салону, ну, тут, как говорится, на вкус и цвет. Вот это вот имитация под дерево, хотя это, естественно, на пластике. Вот эта вот морщинная штука. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Причем она достаточно жесткая, вот здесь в вот общем Кнопки супер дешевые, то есть какой-то эстетики ты не испытываешь, когда нажимаешь. Но вот зато стекла здесь двойные стоят, то есть... В машине достаточно тихо но если так вы вот, знаете двери открывать то ты опять же к ней подходишь и не чувствуешь что она какая-то прям супер дорогая но она как бы и не стоит на самом деле так супер дорогая единственное что хочу сказать что вот если вы человек семейный а как бы в дубае как вы знаете семей очень много и дети как бы здесь рождаются не по одному то здесь супер комфортно сзади. То есть во мне роста метр девяносто один. И это одна из немногих машин, где я не достаю вообще до сидения спереди. Хотя я сел сам за собой. Ну вот, по качеству сборки, конечно, возникают вопросы. То есть, мне кажется, так вот быть не должно. В машине пробега там порядка 70 тысяч. Ну, в километрах, есть. Все здесь выглядит ну так. Но, опять же, если у вас, например, большая семья, вот как у ребят там с Дубая, то, в принципе, здесь есть еще и вот третий ряд. Он находится там. Здесь все супер топорно также. Вот сейчас мы наболтаем тут температуры. Нам надо 24 поставить. Причем там стоит 24 на всю машину, а здесь 24 почему-то не встало на всю машину. Вот. Такая история. Как бы, что хочу сказать. Он здесь просто прижился. И он просто простой. То есть в нем нет каких-то излишеств. Вот, например, стоит Escalade рядом, он выглядит круче, на мой взгляд. Он, конечно, и стоит дороже, чем вот этот. Но при этом здесь вот прям собралось соотношение цена-качество, поэтому огромное количество людей, которые вообще приезжают в Дубай, переезжают, например, они покупают здесь просто патрул, ездят на нем, потому что его можно починить здесь в любом магазине, вот условно. Его все хорошо знают, на него есть огромное количество тюнинга, и все проблемы, которые вообще с ним сталкивались, здесь решены. То есть вообще сам, сами по себе Эмираты очень любят Nissan. Все что угодно здесь есть. То есть любая запчасть, на любой разборке здесь найдется. Но и он достаточно простой в обслуживании, если вы опять же переезжаете в Эмираты. Поэтому его можно рассматривать, его можно покупать, если он нравится внешне. То есть, если вот вы хотите надежную тачку, вот эта рамная машина для того, чтобы ездить по идеальному асфальту и никогда на нем не заезжать на внедорожье, то это вот тот самый вариант. В принципе, как в России в основном используют там Лексусы, вот эти вот 300-ые грузаки. На патрулях тоже особо никто никуда не ездит там по бездорожью. Просто если он даже заедет на это бездорожье, он там сядет, ну и короче, потом трактор надо будет еще вытаскивать, чтобы его оттуда вытащить. В пустыне на нем тоже особо как бы не появишь, но вот по городу передвигаться по сути его даже не нужно рассматривать как какой-то огромный внедорожник, это просто большой Вен, который выглядит как внедорожник вот это будет наверное более правильная ассоциация его, но по внешке, как бы вопрос такой. К тачке мы еще вернемся, но ну, и так как вообще у нас канал про недвижку, то хочу вам сказать, что вот здесь вот в центре Дубая будет построено еще скоро здание, называется оно Edge В принципе, для ориентира наверное будет более понятно, здесь у нас Буш-Халифа, там фонтаны, дубай мол, и так далее. Это знаменитый опус Атом-Нията, и вот на этом пятачке, вот здесь вот прям по центру, будет построена башня, которая называется Эдж. То есть это жилая будет башня там две точнее их будет и вы значит можете приобрести здесь себе апартаменты. Сейчас я вам расскажу именно по цене сколько это стоит, но концепция такая, что ребята хотят создать э, удобное здание, в котором можно будет работать, отдыхать, жить и творить. А большое место, значит, будет отдано под спортивные тренажеры, под бассейн, под падал-теннис, под баскетбольную площадку, ну и в принципе под места, где можно будет посидеть. И на самом деле, если опять же сравнивать это все с недвижимостью там, в России и так далее. То есть, вы покупаете недвижку уже в здании хорошего класса, с бассейном, вообще со всей инфраструктурой, полностью с ремонтом, и минимальная цена, значит, на сегодняшний день начинается от 26 миллионов рублей. Это будет 54 квадратных метра, one bedroom, и при этом виды везде открываются крутые. То есть, можно выбрать с видом, вот, значит, сюда на центр, можно выбрать с видом туда на бизнес-бэй, ну, короче, отовсюду виды открываются хорошие. И есть, например, two bedroom, это две спальни, там 75 квадратных метров получается, и у нас, значит, она будет стоить 40 миллионов рублей. И если это все пересчитывает стоимость квадратного метра, то у нас получается 510 за квадрат в центре Дубая. С бассейном, падал теннисом, баскетбольными площадками, тренажерным залом. Ну, наверное, в 10 минутах ходьбы от Бурж-Халифы 510 тысяч, да? Или 26 миллионов рублей за однушку, которую можно сдавать, можно жить, приезжать там самостоятельно. И за двушку это 515 тысяч. При этом это не черновая какая-то отделка. Это все исключительно с хорошими материалами, все исключительно продумано и хорошо, но без мебелировки. То есть вам сдадут ее полностью с кухней, но вам нужно будет ее доукомплектовать. Но при этом это самый центр Дубая, самый центр деловой активности. То есть вот здесь вот, например, офисы расположены и отель. Здесь, в принципе, везде огромное количество офисов и эта недвижимость интересна, в первую очередь, как для вас, если вы бизнесмен и имеете дело с Дубаем, и часто сюда приезжаете, и вам нужно, например, находиться, вот как нам, да, вот у нас офис здесь находится, и мы недвижку продаем, то э, я бы с удовольствием, например, жил бы здесь, вот, и если вы, например, хотите сдавать эту недвижимость, то то же самое, вот, например, для таких, как я, вы можете, значит, такую вот недвижимость приобрести И уже сдавать ее Причем здесь огромное количество компаний разного формата Не только агентства недвижимости, а вообще в целом там, И нефтью, которую занимается И торговлей там по всему миру Ну, в общем, разные истории И, значит, здесь им тоже будет удобно Корпоративную какую-то квартиру иметь Или корпоративную аренду Или там собственники будут приезжать Или какие-то там топ персонал и так далее То есть все это здесь будет При этом ну концепция действительно хорошая Дубай в каждом своем следующем проекте а, Пытается переплюнуть предыдущий И в каждом объекте чувствуется Отстраивание от конкурентов То есть каждый объект действительно Сильнее, сильнее, сильнее Наполняется крутейшей инфраструктурой И здесь значит, ребята хотят совместить Именно рабочую зону да, Зону творчества зону жизни так чтобы во всех этих зонах было комфортно я думаю что у них удастся причем строят это действительно хороший застройщик который уже в принципе показал много что где и то есть есть объекты которые можно посмотреть мы в принципе с вами это все можем есть прийти вы вот это все увидите нас провезем по этому проекту и значит здесь вот будет у них комплекс Такая вот история А теперь мы значит, возвращаемся назад к патрулю И поедем просто прокатимся Посмотрим как он себя чувствует на дороге Я еще не знаю как так вышло Но ты поворачиваешь камеру А значит все сзади зеркально Я вчера когда на нем ездил Чуть жопу не разнес Там машина какая-то стояла Но тем не менее Очень нравится мне его звук Вот этот вот вышка, Когда ты нажимаешь Он так бум, начинает гудеть вот этот вот очень круто звучит мне нравится я знаю что многим нет но тем не менее такой мужской вот самцовый звук, вот как, как и должно быть ну и плюс в нем ты когда сидишь вот даже в дубае все равно вот высокая тачка она крута тем что ты видишь что происходит перед тобой намного-много дальше если ты ну нежели ты бы сидел например на таком вот мустанге то есть все супер комфортно в этом плане ну и, как вы видите, патрулей здесь прям много. Вот мы просто на парковке передвигаемся, у нас вот патрул, вон патрул, мы на патруле. То есть все, все в огромном количестве. Ну и плюс можно, например, на нем не париться, заезжать на какие-то бордюрчики там или что-то перескакивать. Кто-то что-то где-то не увидел, то ты не паришься, потому что тачка в эксплуатации супер простая супер простая, супер комфортная. Ну вот мы едем сейчас по такой брусчатке, то есть если бы мы были бы на конь Феррари, то она бы прям здесь кряхтела. У нас же вот тут поскрипывает тут, тут, тут, но в целом как бы попе мягкой, и это хорошо. Сейчас мы... Вот еще один, пожалуйста. Причем есть патрул Нисма. Он типа куда-то там едет, но я, честно, на нем никогда не ездил. И думаю, что это, ну, та еще история, это, знаете, как вот есть Мерседес С-класса АМГ типа машина, которая комфортно для передвижения ну с комфортом, а она типа еще и куда-то там едет. И она какая-то там мощная. Вот как будто бы в этом нет никакого смысла и идеология не вяжется. То есть машина, если комфортна, зачем ее делать какой-то супер-быстрой? Вот если оценить, то вот, значит, стоит Урус, вот стоит Патрол. Просто посмотрите, насколько он больше. Хотя это по сути вот, ну, как Каен такого же класса. То есть это сильно больше машина, но я вам показал по заднему месту, что она прям чувствуется, что больше. Ну что, выезжаем с вами в центр. И вот это вот, конечно, чувство, вот этот звук, он, конечно, потрясающий. Самое главное в Дубае не нарешать скоростной режим, иначе штрафы дорогие, и приходят они достаточно быстро. Ну, хочу сказать, что, в принципе, тачка даже и для того, чтобы передвигаться на ней по городу, просто вполне себе комфортная. То есть, вот эти вот стыки, мне нравится, что она прям плывет, что ты спокойно проезжаешь, но она, конечно, кренится. Но из-за того, что э -э, я не нашел, как подключиться к CarPlay, пришлось пришлось присоску присосать прямо вот сюда на экран. Да, это неправильно, да, вы мне можете сказать что угодно Можно было поставить сюда, но тогда, значит, зарядник не дотягивается до нее Либо вот это вот выводить Так что такая тема Ну вот еще раз повторю Кайф в том, что ты сидишь в машине, которая выше, чем много что И ты видишь далеко, что происходит там, Кто уже повернул куда, кто еще что-то и так далее Расход, кстати, очень много кто спрашивает почему-то вот про расход И так далее 16,1 то есть при этом мы здесь не ездим по каким-то горам исключительно вот значит, просто разогнаться со светофора, разогнаться со следующего. То есть никакого здесь дикого режима ускорения нет, но тем не менее. Сюда нельзя вывести показатели спидометра. То есть вы, если ездите и хотите, чтобы у вас там циферки показывались, то знайте, что здесь этого сделать не получится. То есть вы будете ездить исключительно по стрелочкам, вот здесь. А так как машина конкретно эта, американская, то нужно будет еще и следить за маленькими вот этими циферками, и они за большими. Но ускорение, конечно, потрясающее. Вот мощь сразу круто. Но если опять же на ней поехать куда-нибудь в дюны, на барханы, то зарыться вот просто за милую душу. Просто посмотрите, какой вид, да, в Дубае крутой. Вообще центр сам по себе райончик Очень хороший Дубай, мол, есть в кино сходить, но ну, если английский знаете То пожалуйста Любые рестораны, любые заведения Все здесь есть Ну и сама по себе вот эта вот картинка Особенно закатная, когда солнце отражается Вот в этих стекляшках Выглядит, конечно, супер Ну и вот там вот еще раз напомню Будет строиться Эдж И по Эджу вы услышали такую предварительную информацию То есть если хотите более подробно получить То у нас есть менеджеры, которые вам об этом Обо всем расскажут и еще раз хочу сказать, что мы в первую очередь занимаемся недвижимостью, а не обзором машин. Я просто вам рассказываю, так как, ну, нахожусь в Дубае, почему в Дубае патрули настолько популярны. И все-таки первая причина это в их доступности, доступности запчастей, и потому что так вот получилось. Ну и так вот даже если оценивать по посадке, то вот подъехал какой-то фургончик, типа Ford Transit или что-то. Мы сидим выше, чем чувак в нем. Вот сейчас То есть моя макушка головы выше, чем макушка головы его Соответственно, видим мы Вообще, вот первую линию Я даже вижу, ну, там, вот там чувак стоит на мотоцикле Это добавляет какой-то пассивной безопасности В том, что вы понимаете спереди, что происходит Вы контролируете ситуацию лучше Безусловно ну и, соответственно, уже можете какие-то... Если предпринять, если увидели, что там происходит. Если будете переезжать в Дубай, то я думаю, что патрол вам понравится. При этом хочу сказать, что изначально тачка мне ну, не заходила. И я вот ну, взял, думал, покатаюсь, посмотрю вообще, почему народ вот так вот любит этот патрол. Почему вот к нему такая любовь. И вот сейчас вот езжу на нем и понимаю, что да, что можно и рассмотреть его к покупке он как бы, ну, такой простой фермерский, может быть, в каком-то плане, но при этом он комфортный, мягкий большой, все видно, едешь, и мощность есть и дешевый ну, относительно я имею в виду там других каких-то тачек, типа того же там. ну, хотя примерно они одинаково стоят и все запчасти, все сервисы, то есть в любой условной пятерочке вам его здесь починят. Ну и он комфортный как на выбоинах, как на лежачих полицейских. Как бы выбоин-то здесь нет, а вот лежачих полицейских в Дубае, конечно, много. И при этом он так проехал, а ты даже не почувствовал ничего вообще. То есть все суперкомфортно. Это вот у нас бизнес был. Ну что, у нас есть возможность разогнаться аж до 120 км в час. Я предлагаю прямо здесь нажать тапку в пол. Ну, как бы так вот, звук есть, картинка, конечно, чуть-чуть не соответствует реальности. Да? То есть, если просто оценивать, как другие тачки ездят, то все плюс-минус точно так же. Только мы еще и кричим вдобавок, пока едем. Если спокойно ехать, то очень даже комфортно Видишь далеко Сидишь мягко, сидишь удобно Как бы все, что нужно В машине есть Лишнего в ней ничего и нет Ну и плюс надежная ничего, по сути, сломаться не может В общем, мы сегодня с вами попытались разобраться Почему Patrol является самой популярной машиной в Дубае Надеюсь, это получилось Но помните, что мы не занимаемся машинами Мы занимаемся недвижимостью И вот по недвижке ссылки указаны все внизу про Эдж, не забывайте. Но на самом деле, помимо Эджи, есть еще масса других проектов, которые наши менеджеры готовы вам предложить. Ну а по патрулу вы уже сами принимаете решение, насколько он вам подходит, насколько вы считаете ее подходящей для Дубая. На самом деле, будет интересно почитать ваше мнение в комментариях вообще, как вы относитесь к патрулу, насколько он крутой для вас и так далее. И может быть скажете, что все-таки лучше. Крузак или патрул? Вот. Ссылки внизу, господа. С вами был я, Макс Удачи, у всех благ и пока.